Мы все время с вами будем обращаться к древним сагам и летописям, и священным писанием для нас будет старшая Эдда, самое древнее сказание из летописных. Есть древнее, но они изустные. Но благо старшей Эдды и благо исландцев, которые никогда не лгут, о том, что они из устные, Сказания, песен о богах, песен о героях, песен о древних временах, изложили в старшей Эдде настолько правдиво, насколько это было возможно. И пожалуй, старшая Эда это та традиция, письменная традиция, на которую мы можем опереться. И в частности, из старшей Эдде есть такая Песня. Называется она Речи Высокого. Это речи, которые говорил Один своему неизвестному собеседнику. Рассказал он многое. Рассказал и о древних временах, рассказал и о правилах жизни в старом обществе, а также рассказал он и о том, как он получил руны. И это очень древняя легенда, с которой мы с вами войдем в этот мир. Но помимо этого Один в этой песне рассказал нам, последователям, о том, как надо работать с рунами. Восемь навыков мастера рун отразил он в этой песне. Именно их мы возьмем за основу, чтобы понять, что мы должны делать и что мы будем делать в наших занятиях, когда будем не только постигать руны, но и резать руны. Первый навык мастера рун, как пишет нам Один, заключается в фразе, умеешь ли резать? И это очень важно, очевидно, было для старых эрильей, старых мастеров, раз они выделили этот навык, как первостепенный. Как резать? Ну как резать, сказали бы старые мастера. Берешь и режешь, что тут думать-то, да, резать надо. Но мы с вами понимаем о том, что мы конечно не старые мастера. Жили бы мы в ту эпоху, мы бы наверное так и поступали. Взяли бы палочки, нарезали бы их так как нам было бы удобно или так, как велела бы наша традиция вдоль, поперек, начертали бы на них руны, окрасили бы их кровью. Вот они и есть у нас руны. Но мы не старые мастера, мы люди современного общества. У нас уже нет той связи с древними богами, которая была. И для нас важно все, что эту связь прерывает. Именно так мы и будем смотреть на процесс вырезания рун те первые знания, первые навыки на первых двух курсах основного факультета вам будут в помощь, потому что на этих шагах вы не только учились работать со своим сознанием, вы еще и изучали, как устроено это сознание. Вы знаете, что каждое сознание человека, человека живущего в мире Мидгарда обладает определенной конфигурацией тонких тел. Именно эту конфигурацию и будут определенным образом переиначивать, пере, переконфигурировать руны, которые мы будем подгружать в себя. Соответственно, мы их будем проецировать на 7 тонких тел, и наложение их на руну точно также будет показывать нам, как эта руна проявляется именно по телам. И вот что для нас очень важно. Если мы будем видеть, что в проекции на, на каком-то тонком теле руна дала скол, или руна потекла, или у нее появилась там неровность, или еще какой-то изъян, мы будем точно понимать, что это не случайность ни в коем случае. Это руна, после того, как она проявилась в нашем сознании и отразилась на рунической плашки показывает нам, я нашел у тебя уязвимость. Смотри, уже сейчас она видна. И мы будем смотреть на это тонкое тело, как оно отражается на плашке и будем видеть, да, руна потекла в районе астрала, есть у меня астральная утечка, кто-то меня вампирит, кто-то меня хорошо сосет. И именно это качество, которое отражает руна, показало, что для меня это важно. Может для какой другой руны, это не важно. Но вот для меня, для того, чтобы я проявила свои свойства в тебе, чтобы проявила свои свойства в тебе максимально сильно, максимально ярко, мы должны сейчас с тобой увидеть эту уязвимость и моментально ее дезактивировать, моментально ее закрыть. Потому что, если ты это не сделаешь, я не могу проявить себя в тебе. Или руна скололась, стала ущербной, например, на уровне каузального тела. И мы сразу понимаем, что да, для этой руны это проблема. И вот она выявила эту проблему и показывает, смотри, это беда. И нам сейчас с тобой надо что-то сделать со своим миропониманием, Потому что мы видим, что в пространстве судьбы и в пространстве времени есть определенный изъян. Что это? Кармическая предрасположенность или мы время отдаем свое не туда и не тому. Руна расскажет, потому что не всякая руна выявит эту уязвимость, а именно та, с которой мы сейчас работаем. И за это рунам огромная благодарность, потому что они точно и безошивочно видят проблему, проблему, которая не дает проявиться определенному нужному свойству. И когда Один спрашивает нас, умеешь ли резать, мы сможем ему ответить, да, я знаю, как правильно резать, потому что я знаю, что означает этот процесс, что означает глубина линии, которую мы прочерчиваем, что означает уязвимость на линии, которая появляется. Мы знаем, что каждая руна попросит своей глубины, и мы не обязаны делать их совершенно одинаковыми, потому что я чувствую руны, потому что я понимаю. руны. Следующий вопрос, который задает Один устами мастера рун, умеешь ли разгадывать? Разгадывать это читать руны. Да? Но не просто читать, как в мантике, о чем мы с вами уже упомянули, а именно понимать многоуровневые смыслы, которые несет с собой каждая руна. Видишь ли ты смысл, говорит нам Один, спрашивает нас. Понимаешь ли ты всю многомерность этого смысла? Можешь ли ты не парить по поверхности, просто считывая стандартные Описания, которые сделаны до тебя, а ты их берешь на вооружение, не подумав, почему так. Ведь ты подумал, почему так. Ты, мой ученик, скажет Один. Ты ведь понимаешь, что надо думать, прежде чем выражать мнение? А думание и выражение мнений всегда основывается на знании. Значит, ты должен знать эту руну, ты должен знать ее до самого корня, до самой глубины и верхнее ее обозначение для профанов, так сказать, и глубинное внутреннее ее обозначение для магов, для ирили, для богов. И Один спрашивает: умеешь ли разгадывать? А третий вопрос, который задает нам мастер рун, мастер ириль Устами Одина в речах Высокого: умеешь ли окрасить? Что такое окрасить? Можно не красить, но раз Один об этом говорит, значит, наверное, это важно. Давайте попробуем понять, почему это важно. Руны традиционно окрашивали кровью. Почему? Кровь это очень сильный энергетический агент. Наверное, нет ничего сильнее ее. Можно вылить 4 тонны пива и они по силе могут быть энергетической силе эффекта и отдачи могут быть равны капле крови. Кровь особый сок, как говорил один примечательный литературный персонаж. В крови заложена не только энергетическая сила, в крови заложена вся информация. Когда мы соединяем руну со своей кровью, мы как бы закладываем команду пробудить в крови эту информацию. И если она в нашей крови есть, она обязательно пробудится. Может быть кто-то из предков был мастером рун, а может быть предки когда-то уже взаимодействовали с рунами и знали это, а может быть даже ваши предки когда-то имели прямую связь с северными богами и вообще с языческими богами. Потому что руны это ведь не только северный миф, просто в северном мифе он полно сохранился, целостно сохранился и северная традиция сберегла для нас руны. Но руны были у славян, они утеряны. И то, что мы сейчас имеем, это конечно не система, это память об этой системе. Это лишь только воспоминание о ней. Придет время и славяне откроют свою рунику, и удивятся нас, какая сила, оказывается, хранится внутри нее, но, тем не менее, окрашивание рун, соединение их со своей кровью, это возможность пробудить эту память, это возможность пробудить эту силу в своей собственной крови, если она там была, но даже если ее там не было, это начать пробуждать эту силу, вы будете первой, основатель, который заложит руны в свою собственную кровь, и по принципу симпатической связи она начнет проявляться в ваших детях. Вы увидите, что ваши дети, особенно когда они маленькие, они это очень здорово показывают, как-то на следующий день начинают проявлять в реале то свойство, которое вы вчера подгрузили в себя. Это такая мистика, это такое волшебство, но вы сами об этом расскажете, коллеги, когда мы будем с вами беседовать об этом на наших последующих занятиях. Или вдруг к вам придут воспоминания, которые будут вам показывать о том, что ваши предки оказывается владели каким-то свойством. Или вы получите знание об этом, что ваши предки оказываются этим свойством, свойством, которое олицетворяет собой только что подгруженная руна, оказывается владели. А это значит, что вы по праву крови имеете на это свойство тоже и права и возможности его не только брать, но и использовать по праву крови. Но еще почему важна кровь? Потому что кровь очень здорово привязывает к себе. Это тоже магическое действие. Руна окрашенная кровью, как бы становится частью вас самих. Именно поэтому мои ученики никогда не чураются и не стесняются использовать свою кровь для Освещение магических инструментов. Освещение не как дар, как, не как жертва крови, а как именно привязка. Мои руны, моя кровь, часть меня. Нет никакого сомнения, что если моя кровь течет в моих жилах, то пусть и руна тоже течет в моих жилах через кровь. Как это меняет волновой геном, если вы владеете этой терминологией и используете эту теорию в своих возможно, энергопрактика, как это вообще меняет и воздействует, возможно, на структуру ДНК и РНК, ну возможно, когда-нибудь мы об этом узнаем, особенно, когда научимся это проявлять в исследовании очень точно. Но маги древности говорили, и я с ними абсолютно согласна и подтверждаю, что меняют и очень сильно. Я очень надеюсь, что вы тоже в этом убедитесь и найдете возможность и желание рассказать об этом мне и коллегам в группе, рассказать об этом, об этих волшебных преобразованиях, которые иначе как волшебными не назовешь. Волшебными мы обычно называем то, что не имеет научного объяснения, ну пусть не имеет, что нам с того? Что нам с того? Следующий Вопрос, который задает Один мастеру Ирилю, и который мастер Ириль устами Одина задает нам, умеешь ли говорить? С кем говорить? Это ведь навык мастера рун, значит, говорить надо с рунами, говорить надо с богами. И эта формула означает, что мастер рун, должен уметь правильно формировать запрос, то есть правильно обращаться к богам, правильно формулировать намерение. То, как мы будем подгружать в себя руны путем векторного преображения своего собственного сознания, отчасти очень похоже на принцип формирования намерения, какой мы изучаем на третьем курсе основного факультета. Если вы еще не знакомы с этими техниками, оно у вас впереди. Там мы тоже работаем с жесткими векторами. Но если там мы запускаем и работаем с векторами пространства ментального тела, то здесь через руны мы запускаем эти вектора во всем пространстве сознания, таким образом включаем все возможности тонких тел, в том числе и самых высоких, атмического тела. Это и есть разговор с богами через руны. Руны, как уникальные шифры, которые будут шифровать вашу мысль и передавать ее в информационное пространство, где живут мысли богов. Они ведь не мыслят так, как мы, словами, понятиями, образами. У них свои слова, понятия и образы. И вот руны являются тем самым кодом, открытым кодом, которым шифруются наши мысли, поэтому чем лучше мы их понимаем, тем в лучшей степени руны отражаются в пространстве, информационном пространстве богов. Руны любят конкретику, руны не любят витейство. Простые слова без сложно сочиненных и сложно подчиненных предложений. Когда руны пришли в мир Мидгарда, они пришли в умы и миры тех людей, которые имели очень конкретное мышление. Они жили в суровом мире, имели суровые, суровое сознание, совершенно негуманное. Отчасти вы тоже столкнетесь с тем, что ваше сознание в какие-то моменты становится очень конкретным и очень негуманным. Пусть вас это не удивляет. Так этот такой эффект дает старая традиция, которая сформирована была в ту эпоху, когда о гуманизме еще речи не было, была речь о выживаемости. Какие же еще вопросы задает мастер Рун, устами Одина. Он спрашивает, умеешь ли послать запрос? И здесь отчасти отражается с вопросом, умеешь ли говорить, но видимо посыл это нечто другое, что что-то отличное от умения говорить, что-то такое внутреннее, что принадлежит только человеку. А что принадлежит только человеку? Его чувства. Вы должны хотеть сделать этот посыл, вы должны хотеть разговаривать с руной. Вы не должны совершать над собой насилие. Каждая руна должна быть напитана не только вашей силой, вашей энергией, но и вашим желанием. Хотеть проявить ее в себя, хотеть послать эту руну богам хотеть услышать эту руну, так страстно, как только человек может желать, вот, наверное, это. А следующим вопросом, следующим навыком, один из великих навыков Ириля, Один спрашивает, умеешь ли жертвы готовить? Вот эта фраза, коллеги, я сразу бы хотела вам остановиться на ней, потому что на ней спотыкались все и даже переводчики, речей Высокого, великие мастера, большие мастера, ханжеские ее заталкивали, ханжеские ее обходили, даже в одной строфе, совмещая с предыдущим, с предыдущим вопросом, они писали их вместе, умеешь ли послать и жертвы готовить, хотя это совершенно разные строфы, да? то есть вот в оригинале это совершенно разные строфы, но они как бы совмещали, да? как бы послать жертву для сознание человека современности, когда он говорит об этой архаике, две эти формы являлись неразделимыми, да? то есть послать жертву богу, но нет. В старом мире жертва это не то, что было описано в дальнейшем как ритуал жертвоприношения или блод, как его называют в северной традиции. В последствии в христианстве и в дальнейших исследованиях блод был написан, как кровавое жертвоприношение. Не совсем так. Более того, даже римская древняя формула, даю, чтоб ты дал, здесь тоже не совсем работает. Жертва богам, это скорее дар богам. Это очень древняя формула, она древнее самого первого литописного свода. Заключается, знаете, она в том, что боги, настоящие хозяева этого мира, всегда имеют с этого мира свою долю. Как устроители этого мира. Это то, что у Жоржа Батая называется, как темная доля богов. Или доля темных богов вы соприкоснетесь с этим состоянием, вы не прочитаете его ни в каком магическом гримуаре, потому что это знание, оно появляется в человеке, оно не передается от учителя к ученику, оно появляется в самом человеке от долгого контакта с богов, просто понимание вот это мое, а вот это доля бога, вот это доля этого мира, а вот это доля моя. Вот это надо отдать государству, в смысле князю, да, в смысле социуму, вот это доля родителей, а вот это доля Бога. Это такое внутреннее глубинное знание, которое не прописано ни в одном законе. Впоследствии эти правила пытались описать древние, например, в Солической правде был такой свод законов, в древнем Ирландском своде законов тоже пытались Описать словами, сколько надо князю, сколько надо жрецам, чтобы тот богам передал, сколько надо отдавать детям, сколько надо отдавать родителям, сколько вира за такой ущерб, сколько вира за секой ущерб. То есть в смысле есть ложь. Как только мы начали это описывать, оно перестало быть настоящим. Настоящим оно существует внутри тебя как знание. И когда это знание в тебе проявляется, и ты начинаешь его исполнять, не возникает никакого сомнения, что ты действуешь абсолютно правильно. Я, коллеги, очень сильно вам желаю, что ваш, чтобы ваш контакт с рунами, чтобы ваш контакт с вашими богами был именно такой, когда вы имеете это знание, когда дары богу, когда надо стариков поддержать, когда надо державу, державе помочь, сколько надо себе. И главное, что вот в этом внутреннем законе есть такое понимание, что больше не надо. Ни себе не надо, ни державе не надо, ни богам не надо, вот это вот тысячу быков им приносить в жертву, да, не надо. Это не то, это не об этом речь, когда мы говорим о дарах богах, мы не говорим об этих килотоннах пищи, они не питаются этой пищей. Достаточно возможно выполнить гейс, совершить какое-то действие, выполнить обещание, дать Богам время, совершить поступок, который от тебя ждут. И он вот так вот превышает любое количество жертвований, любые дары, любое, любые десятины, которые обычно принято отдавать в уплату подобных, подобных даров. Когда мы на следующем курсе будем с вами работать уже непосредственно с фору, понятием форму и даров, помните об этом. Боги не питаются тем пивом, которое вы льете под дерево. Они, им иногда бывает приятно, что вы уделяете внимание каким-то старым языческим традициям. Это всего лишь дань традициям, поэтому когда вы льете пиво под дерево, вы таким образом вливаете энергию в традицию, не богам. Боги все равно свое возьмут, но если они будут брать свое через вас и вы будете понимать почему так, то такое понимание сделает вашу магическую внутреннюю силу и руну в вас, но умноженную в разы. Это как такой Дополняющий коэффициент силы, личной силы, абсолютной личной силы, не заимствованной, не взятой, не э, украденной у кого-то, а абсолютно личной магической силы, которая будет принадлежать вам и только вам. Поэтому, когда Один спрашивает о жертвах, он спрашивает именно об этом. Ты вообще понимаешь, что такое жертва? Ты понимаешь это? сжигать корову живьем на костре, это не жертва, не слушай этого. И папу отдать десятину от своих доходов, это тоже не жертва, это доход папа. Жертва это другое, это понимание абсолютное, понимание без инструкций без законов, кому сколько нужно и распределять правильно. Вот об этом и говорит следующий вопрос, который задает Один. А умой, умеешь ли раздать? Раздать миру. И это не только речь идет о каких-то энергиях, о доходе, о распределении ресурса. Еще речь идет и о, о распределении того знания, которое вы будете получать взамен от богов. Сможешь ли ты раздать его в мир, то есть правильно его применить. Правильно применить руну к самому себе, формулу к окружающему миру сумеешь ли ты понять, когда какую формулу применять, не используешь ли ты это магическое знание и мастерство свое неправильно, не во зло, нет, неправильно, не своевременно, неуместно, не для того, не будешь ли ты помогать недостойному, не обойдешь ли ты своим взором достойного, и если ты на первом, на предыдущем шаге понял, как правильно надо распределять ресурс, то ты тогда сумеешь понять, как правильно надо распределять знания, кому сказать, кому не сказать, с кем поделиться информацией, а с кем не надо. И это тоже не инструкция, это знание, которое прорастает внутри самого мага, оно просто в нем прорастает и в какой-то момент после какой-то руны обязательно такое случится. Вы проснетесь утром с этим пониманием, я понял, я знаю как, я знаю как, теперь точно знаю. И последний навык, о котором спрашивает Один, умеешь ли закласть? Это неверный перевод, немножко неверный перевод, но лучше, наверное, с Древесландского не перевести. А в, наше, в нашем миропонимании эта вербальная формула закласть уже не применяется. Применяется формула уничтожить. То есть есть некие действия, которые последствия своих поступков, которые надо уничтожать. Например, руна, которая вам не понравилась. Вы вырезали руну и понимаете, это не я. Я плохо ее отразил. Не, там слишком много уязвимостей, я не могу ее так оставить, я буду над собой работать, но вот так отпечаток этот оставить я не могу. И вот здесь, коллеги, очень важно будет правильно утилизировать ту руну, например, с которой вы работаете, прежде чем начать резать новую руну, если не получилось старое, старую, надо уничтожить, чтобы их не было две, это неправильно. Сначала нужно с благодарностью руну уничтожить, то есть стереть заподлицо абсолютно все, что вы на ней начертали, наждачной бумагой, ножом, как угодно. После этого ее с благодарностью сжечь, предупреждаю, плашки горят долго, придется немножко подождать, какая это случится. Также не рекомендую вам затягивать сожжением, обычно люди думают, ну вот соберу все, что не получилось, потом оптом сожжу. Нет, получается очень плохо, когда руны дублируют друг друга на плашках, они начинают путать ваше сознание, одна кривая, другая прямая, они начинают друг с другом биться, не допускайте этого. Не получилось, утилизировали, начинайте сначала, причем с самого начала, с медитации, с подгрузки руны в себя и только потом начертания и вырезание новой руны. Это процесс Заклание, процесс уничтожения, который имеет отношение к нам. Но с точки зрения магического умения, это тоже вопрос Одина. Если у тебя не получилось твое воздействие, если ты совершил ошибку, сумеешь ли ты ее признать? Сумеешь ли ты направить свою силу на исправление этой своей ошибки? Не закроешь ли ты стыдливо глаза или еще хуже скажешь, это не я, это он? Не будешь ли ты искать виноватого в неправильности своих действий? Воин ты или раб Божий? Если ты воин, ты скажешь, да, я накосячу и пойдешь изменять. А если ты раб Божий, ты скажешь, это не я, это промысел, а я вообще ни при чем. Че, как Бог управил, так вот и я. Да. Это воины так не говорят, так говорят рабы. И вы так никогда не поступите, я точно знаю, вы никогда так не поступите, потому что с вами будут руны, они будут вас поправлять, они будут вас учить. Если вы будете воспринимать их как своих учителей, если будете воспринимать их как силу, они вам помогут. Но если в какой-то момент вы посмотрите на них просто как на инструмент, который вы можете пользоваться, ничего не отдавая взамен, которые вы можете рассматривать как неживой материал, они тоже будут вас рассматривать как тех, которых можно пользоваться и как неживой материал. Вы не допустите этого, все-таки это руны, а не что-нибудь другое.